Всем привет, друзья! Меня зовут Олег, и со мной сегодня кто-то там, это, наверное, Минат, и там Даня, и там Костя вообще втыкает. Костя на бамбуке втыкает. Ну, я просто скины ваш не вижу. И на не буду. А, ну да. То есть... Я тоже скины на бамбуке забыла усвоить. Это есть... а вообще пчелки. И ты... панда Костя, который втыкает. Там ты панда, понял. А че втыкаешь тогда? И это обновление там, мода. Да. Miraculous Ladybug. Э, да. Какая там версия? 1.8? 1.8, да. Вот, где добавил Нью-Йорк, Агрос. Вот. Тут добавился Агрос, Агрос, Аргас, Аргас, Агрос, Агрос. Ну, подкрадули, короче, бархатные тяги. Вот. Yeah, that... И начну... Агросом я на напоследок. И начну я с этого. Образца. Я не знаю, кто это такой. Это, это Снежана. Это... Крутого... это Эльза. На минималках. Hey, куда я стал Эльзой. И, по сути, это, наверное, самое лучшее, что могло быть за последний и век. Так, так, отойдите, я боюсь там все это разнести. Боюсь. Стойте, да не используйтесь пока никого. Так, стойте, Снежана, стоять. Во-первых, Снежана... Почему-то Снежана может летать. Но не мы не расстали. И Потом а у нее не есть летать. способность плювок. Летите выживание, кто-нибудь? Летите выживание. Я и так выживание пытаюсь взлететь. И не могу летать. Так, ну, самая лучшая способность это харчок. Берем вот а так. Как как харчок использовать. На З. Вот такой. Вообще... И есть еще одна способность, для которой нужен мок, как я понял. Так, на людей ее использовать нельзя. Добавились. На людей ее использовать нельзя, как я понимаю. Мини-крафт. А, харчок Вау, Харчок. Да не иди сюда, хочу на себе Харчок просит. Да, Да -мо, я не могу туда точно жить. Зомби, пускай а, будет зомби. Используем способность. У нас неуязвимость, по мере. А, Так, а не сделай ночь, сделайте ночь, пожалуйста, агрессы. Бархавные тяги сделайте ночь. Снова седая ночь. Ясно, ну, да. вот мы используем. А, вот. И можем использовать харчок. И вот так вот. Почему-то человек, например, решение, создатель этого мода, ломает здесь что-то. Я ну, не понимаю, что он, не делает. он делает. Делает. Девочки, пошмачки. Это да, барбарий. Ты и боб-строитель, да? Да. Это да. для Меркурия тебе типа, понадобится. Ладно. Потом мы детрансформируемся. И вот так. Ай. Следующий у нас... Кто это маджести это вот такая big girl Давай который с труда взлететь Ой, она мама. не хочет летать я но я она, она использует бархат. я еще та птица но это не просто бесполезная летающая птичка у нее еще и супер икс удар Ой, Она тоже харкать умеет нет у нее супер удар я не знаю, я... а. А, нет, где я не где ты вот эту сферу, чтобы... У нее есть такой супер на Z. О, ура, я... Она, на не работает. На, на... на X и Z, потому что. На X это надо сделать, чтобы я в космос отправлять, а, а, ну, типа монстра да. будет замораживаться. И, Но ура. это нужно, оба, заспавнить, зомби. Но а. ну, зомби любом Следующий это у нас идет кури. Меркурий. Ой, а во-первых, Меркурий это вот такой вот флэш, за которым идут такие партики. И у него есть вот такая штука. Ее, она была как щит к но ее не было видно другим игрокам. Теперь Liquid. попробуйте ко мне подойти. А Если дальше кто-то к нам подойдет, мы можем отправить no его в космос. Мы можем отправить его в космос. Ой, я как на батуте. На какую букву? Надо вверх, посмотри. Бату, да, можно использовать. допустим если я зайду к нему я даже гэма ГМ 3 могу к нему подойти меня тупо откидывает Да я могу вот так вот прыгать по как бархатные тяги ну вот такая вот короче прикольная способность вот это меркурия то что могу в космос отправлять так ой лука бархатные тяги использовал ну, Меркурий, у него есть еще какие-то способности? Нет, кроме этого. Нет, я... Ай, не бейте, я еще кряхну. Ну и вот такой берслет. И верните мне камень павлина, пожалуйста. По-братски, по-братски. Вот. Короче, вот такой вот талисмаль. Меня украли опять камень павлина. Прям с рук украли цыганы. На, держи туз. Да уже, что такое дус? А, боже, хватит трансформироваться. На, дус. Да, хватит, так. Дусу абрахадабра Мы с всем вот таким вот самцом выключите. Дождь, пожалуйста, сделайте. День, на это я сам все сделаю, Вообще, Все. Да, зато теперь, зато теперь, наконец такие, как, типа, в моде Миракулус, Миракулус, там что было, там именно глаза, глаза яйца, ну, типа, глаза яйца, реально, то есть, матки там особо не было, зато тут, посмотрите, какие бархатные тяги подкрадули. И там еще на какую-то кнопку способности это у нас создается такой вот амок. Да. Только есть вопрос, нафига добавляли сюда белый амок, когда есть не белый амок. Ну, есть черный амок, понимаешь? Ну, типа. Да, И, как я понимаю, а у амока способности нету. Да, он И... вообще Ну, почему-то она не добавилась, но я заспавлю синтимонстром. Синтимонстра. Посмотрите, <свес> вот наш Синти-монстр. Он подойди, должен стрелять золотом, был, но он стреляет луком. <свес> Получай. Но он какой-то бесполезный, он какой-то бесполезный. Внутри него даже денег Не то, что в нем нет ничего, а в том, что он даже не стреляет никак. Ну, с этим Амоком, наверное, можно будет помочь сделать, чтобы он изгонялся. Но в целом, на самом деле, обдавление мне нравится. Мне нравится Агресс, такой симпампусик. По сути, больше ничего не добавилось. Да, Жить? Или у меня да, вроде нет. могу показать еще вот это вот. Где? Покажите эти бархатные тяги, покажите. Сейчас мы увидим его. Посмотрите, ни у кого двинулись такие бархатные царги. Размер 107. Ноги кривые. Ноги кривые. Там кривые пиксели. Ну, ладно, в целом, на 7 минут наговорили что-то. Еще пофиксили Да, пофиксили. Не пофиксили ничего. Так, не пофиксили. ладно. Пофиксили. Ну, там в следующем обновлении, которое выйдет через полгода, выйдет следующее обновление. На этом будет заканчиваться Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и все. Пока-пока.